Сорт острого перца халапеньо м буква м означает что этот сорт родом из мексики плоды здесь стал соседные такие вот крупные очень плотные кустик у меня маленький потом плоды не очень крупные как должны быть в основном плоды у него от 5 до 8 сантиметров в длину и шириной где-то двух до двух с половиной сантиметров Высота такого кустика может достигать от 50 до 60 сантиметров. Этот сорт не очень острый. Острота у него от 2 до 5 тысяч коверей. Срок созревания такого перчика 120-140 дней. Ну, все зависит от агротехники выращивания. Если это будет в теплице, соответственно, где-то в пределах будет от 80 до 100 дней. Чем лучше условия выращивания, тем, соответственно, плоды будут крупнее. Этот перчик созревает от зеленого, потом становится темнее, темнее, и вот до такого вот красного. Этот пересобирает, собирают, когда плоды еще зеленые. Они более плотные, чем когда они уже полностью созрели. Ну, у зрелых плодов острота гораздо выше, они более сочные и имеют небольшой сладковатый привкус. Этот сорт имеет характерный для халапеньо вкус. Немножко фруктовой ноткой. Очень вкусные и очень насыщенный вкус у них. Их можно выращивать как в открытом грунте, также можно выращивать в теплицах, можно выращивать в горшках. Этот сорт многолетник, его можно выращивать до 5 лет, ну с каждым годом, соответственно количество плодов будет уменьшаться. Также желательно, конечно, если вы выращивать будете в цветочном горшке, этот перчик будет невысокий. Вот посмотрите у меня, какой он высоты. Он невысокий, не как вы видите, кустик очень маленький, плоды, соответственно, не крупные. В горшке он будет где-то в пределах 20 сантиметров в высоту. И давать вам довольно большое количество плодов. Так что советую выращивать такой сорт у себя дома. Он обязательно будет вас радовать своими большими урожаями. Это довольно высокоурожайный сорт. За счет того, что, что кустик у меня маленький, и плоды, соответственно, Маленький. Тем более, он растет у меня в таком месте. Это, здесь практически не попадает ему солнышко. И вот такие плоды не сильно крупные. А так, это этот сорт очень-очень высокоурожайный.